Как вы относитесь к явлению компьютерных игр? С одной стороны, это глубочайшее погружение в иллюзии, чужую реальность, часто сопряженная с зависимостью с другой, это такое же произведение, а все вокруг есть иллюзия, даже наш сенсорный опыт. Это моя главная, главная страсть и боль, сильная зависимость. Достойно ли заниматься разработкой компьютерных игр человеку, пытающему идти осознанным путем? Усиливает реальность мира и иллюзий. Для меня это возможность инструмент для закладывания нужных ключей и смыслов, построения своей собственной иллюзии реальности. Или же это служение врагу, отдаление себя и своих игроков от осознанности. И в ни в коем случае, коллега, ни в коем случае каждый выбирает свой путь наполнения реальности. Даже а, виртуальная реальность в виде компьютерных игр это тоже определенное место, до недавнего времени абсолютно пустое место, белое пятно, которое мы имели возможность заполнять лишь собственными фантазиями. А, фантазирующих людей на самом деле немного, компилирующих чужие фантазии гораздо больше. Именно поэтому наша Реальность похожа на слоёный пирог, где каждый корж повторяет предыдущий, только с небольшими там, погрешностями, а так суть одна. Компьютерные игры дали разнообразие. Но это механизм, как и любой механизм, может служить двум вещам – жизни и смерти. Или, как говорили философы а, старого времени, не древности, но, не, но старого времени, что любая новейшая технология сначала служит для войны, а только потом для мира. То есть сначала она попадает к военным, военные с ней наиграются, потом она начинает уже работать для жизни. С компьютерными игрушками происходит то же самое. Компьютерные симуляции очень здорово облегчают обучение, но с другой стороны они лишают сознания возможности реальности. К слову сказать, те люди, которые затевали сегодняшнюю обстановку, жизненную, которые сейчас развязывают войны, которые сейчас совершают парадоксальные поступки, которые влияют, к сожалению, на жизнь миллионов и миллионов людей. Жизнь-то изучали как раз именно по компьютерным играм, в основном. В основном. Они не, не очень умеют отличать реальность от вымысла, воспринимают весь мир как компьютерные декорации, которые, если что, можно либо стереть, либо через сейф до точки последнего сохранения, что там, проблем не будет. И это, конечно же, искорежило сознание, безусловно. Это так, называемая, так называемый этап войны, выбывание слабейших. Кто не сможет соединить компьютерную реальность с нынешней реальностью, кто не может, сможет увидеть точки соприкосновения, кто не увидит существенных отличий, тот, конечно же, будет выбывать. А вот кто сможет... Кто увидит, кто сумеет через синергию это соединить и сделать человека более успешным, более развитым, но в то же самое время поможет ему не стать приспособленцем к виртуальным реальностям, тут, наверное, и будет победитель. Почему сейчас такая гонка идет именно за тем, кто быстрее, кто... кто прозорливее будет в создании вот тех самых метавселенных, с которыми сейчас как дурень носится один товарищ с Фейсбуку. Потому что они прекрасно понимают, что кто первый, кто первый успеет создать аналог виртуальной реальности, неотличимый от современного мира, тот в современном мире использовать, испытывать нужду больше не будет. И будет сам владыкой своей, своего королевства. А возможно, у каждого появится стать возможность владыка своего, своего королевства. Только это через техногенный путь. Есть же еще и магические пути, и мистические пути. Мы их тоже забывать-то ни в коем случае не будем. Путь техники – это один из путей, но их можно соединить. Что-то взять из техники, что-то взять из того, из другого. Поэтому, если вы закладываете изначально намерением Здесь намерение очень важно. Не просто заработать денег на удачной продаже компьютерной игрушки, а заложить туда такие алгоритмы, после пользования которых человек добьется как раз вот этого эффекта, умения соединять виртуальную реальность и реальность настоящую без ущерба для последней и для развития первой, то, возможно, эти алгоритмы как раз и помогут вам достичь всего, что вы хотите, и ваша зависимость превратится... Талант. В талант той форме, которая позволит вам из обычного разработчика кое-их пруд-пруди превратиться действительно в того, кто, ну, чье имя записывается в аналах цифры, как сейчас уже выбито в камне имя Сатоши то Потому что тот тоже ставил перед собой высокие цели. Он не ставил себе целью по-быстрому срубить бабла. Он вообще перед собой такую цель не ставил. Он ставил перед собой целью стать независимым от существующей финансовой системы и подарить эту технологию тем, кто точно так же страдает от бесконечных проверок, бесконечных систем, зная своего клиента, без этих регуляторов, чтобы они горели и так далее. И он создал такую систему. То, что он по ходу дела на ней заработал, ну так это естественный эффект всего гениального. Но он ставил высокую цель. Вот услышьте меня, коллега, если цель будет очень высокая, которая не будет связана лично с собой, а связана именно с гиперзадачей, под эту гиперзадачу вы получите все, чего душеньке угодно. Но самое главное, чтобы это было не лукавство. Это действительно так. Поэтому компьютерные игры, смотря для чего они создаются. И если вы хорошо продумаете свою глобальную цель, то ваш, ваша зависимость превратится в талант и, возможно, даже в уникальный талант, который будет иметь право называться вашим именем. Я к компьютерным играм лично я отношусь, прохладно, но это моя личная мое личное отношение, потому что это мешает мне в, моём, в моей работе, в моем развитии. Но у меня такой путь, у вас может быть другой путь, в котором как раз этот инструмент максимально нужен, потому что он позволяет простраивать новые нейронные связи гораздо быстрее, чем любым другим медитативным способом, как вариант. А это значит, что вы получаете еще дополнительное количество инструментов э, на вооружение. Вы, главное, помните об этом. То, что это приносит удовольствие, ну, это эндорфинная зависимость. Это просто эндорфинная зависимость. Эм, прочитайте все про эндорфинную зависимость, все, что вы сможете найти. Найдите контр, контр, э, ну, в общем, антидот а, от э, этой напасти, потому что есть определенные способы и упражнения и даже пищевые продукты могут вам помочь сбить и зависимость и тогда, возможно, вы увидите немножко другие э, намерения в, в том, что вы сейчас называете зависимостью. Ограничивать себя в деятельности, которая вам очень нравится, очень глупо. Нужно просто поставить деятельность на высшую ступень, а очень нравится на низшую. И строго следить, чтобы они не менялись местами. Потому что очень нравится должно быть топливом для деятельности. А когда деятельность становится топливом для очень нравится, вот это наркомания, вот это уже все, вот это беда. Следите за этим строго, и тогда все будет хорошо.